Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Волков Информ Решил записать спонтанное видео и показать вам магию проекта Легион в действии Я сейчас занимаюсь тем, что проставляю клонов, продвигаю свои структуры Ставлю клонов под своих партнеров, чтобы двигать их дальше, чтобы выводить их на выплаты С момента старта движение не прекращается Можете зайти в наши чаты, посмотреть, как люди показывают свои скриншоты, показывают свое движение Работа идет очень активная и клоны не заканчиваются. Я уже два дня подряд, наверное, занимаюсь только тем, что нахожу вот такие вот места свободные в структуре, проставляю клонов и двигаю своих партнеров. Если посмотреть мои площадки, то у меня тут уже клонов огромное количество, больше 60 клонов еще есть. И еще по маркетингу будут прилетать в ЕГУ-100 тоже большое количество клонов. Плюс в Альфе у меня еще больше 20 клонов. В общем, если решите присоединиться к проекту, если вы еще не здесь, переходите по ссылке, переходите в наши чаты и смотрите, принимайте решения. Я проставляю в структуре клонов своим партнерам и делаю это не на обум, не просто так, лишь бы куда поставить. Но нахожу вот такие интересные возможности, чтобы при минимальных затратах продвинуть большое количество столов. И сейчас вы увидите, как с помощью всего лишь одного клона за 100 рублей можно продвинуть своих партнеров сразу на семи площадках вывести на восьмую площадку на выплату одного из партнеров у меня открыто поочередно в браузере сразу несколько вкладок на каждый стол вот здесь у меня вега за 100 вега за 200 идет на следующей вкладке ну и так далее и вот вега за 100 я нашел такое место в структуре где человеку не хватает всего лишь одного партнера во второй линии для того чтобы он перешел на следующий стол бегу за 200 то есть я ему сейчас окажу помощь поставлю сюда своего клона и он сразу перейдет на следующий стол. А в Вега за 200 есть такое же интересное место, где не хватает тоже человеку всего лишь одного партнера. То есть из Вега за 100 вот этот человек выпрыгивает, попадает в Вегу за 200, закрывает вот этого партнера, у нее закрывается вот этот стол и она идет дальше, в Вегу за 400. А в Веге за 400 тоже есть такое место. Вот этот человек, Санек 54, ему тоже не хватает одного Партнера. Я, как видите, забронировал сюда место, чтобы человек точечно попал из предыдущего стола вот сюда, вот. на последнее место его нижней четверки. И санек 54 перепрыгивает дальше, идет уже в площадку за Вега 600. А в Веге 600 я нашел такой же расклад, где в данном случае вот тут вот мне не хватает одного партнера. И из этого стола, из Веги за 600, я перехожу уже на следующую площадку. Альфа за 300 и у меня там образовывается место, образовывается клон Альфа за 300, здесь ситуация аналогичная Я нашел место в структуре, где мне не хватает также одного партнера Я забронировал здесь место Клон из четвертого стола Вега переходит сюда Я перехожу в следующий стол, альфа за 600 И уже мой клон становится вот сюда, вот на первое место нижней четверки Пользователю Олег и помогаю закрывать ему структуру То есть получается, что Использовав, потратив Только всего лишь одного клона За 100 рублей Я помог продвинуться некоторым партнерам Абсолютно во всех столах Площадки Вега перешел в альфа там тоже продвинул то есть всего затронул э, 6 столов и теперь давайте посмотрим как это работает я ставлю сюда бронь нажимаю оказать помощь закрываю окошко бронь стоит и теперь я покупаю клона этот клон падает вот сюда активирую клона переходим обратно все я этому человеку полностью закрыл его стол он перескочил дальше Смотрим в следующем столе Вега за 200. По идее, теперь должна закрыться структура у этого человека. Обновляю страничку. Да, этот человек упал из предыдущего стола. Здесь полностью стол закрылся. И клон этого пользователя переходит в следующий стол Вега за 400. Теперь смотрим, что тут происходит. Здесь сразу клон должен упасть сюда, куда я ему назначил. Место уже забронировано. Обновляю страничку. Есть, клон попал. Санек54 переходит в стол Вега за 600 Перехожу в Вегу, обновляю страничку Санек попадает сюда Туда, куда я и хотел В данном случае тут у меня Мой аккаунт, он тоже закрывается И я перехожу в Альфа В Альфа я тоже забронировал место Обновляю страничку Есть Здесь у меня стол полностью закрылся Я перехожу в Альфа за 600 И здесь Благополучно становлюсь на первое место второй линии пользователю Олег9027. Обновляю страничку, вот он я. Видите, какие мощные вещи можно проворачивать в проекте Легион. Всего лишь за 100 рублей двинуть столько людей, закрыть многим структуры, продвинуть партнеров сразу на нескольких площадках. И такие штуки я нахожу в своих структурах. Когда я закрываю партнеров, я стараюсь делать именно так, чтобы двинуть вперед как можно большее количество людей. Поэтому, ребята, кто еще не присоединился к проекту, ссылка на него находится внизу, в описании под этим видео. Без клоунов, я думаю, вы тут точно не останетесь, движение идет очень мощное. Вступайте в чаты, читайте информацию, смотрите мои видео обзоры, переходите по ссылке и регистрируйтесь. Я буду продвигать партнеров дальше и в Альфу за 1200, и в Альфу за 2000. Вообще цель э, работать командой в Омеге. Это самая последняя площадка за 3000 и хочу по максимуму вывести людей туда, потому что там можно зарабатывать действительно очень хорошие деньги. Кто попроворнее и это понимают, уже заняли там места. И вы тоже можете это сделать, потому что здесь полная свобода действий. Можно покупать любые тарифы в любом порядке, в любом количестве. В любом случае все эти площадки друг с другом взаимосвязаны благодаря автопереходам. И вот э, из-за таких вот цепных реакций, из-за такого большого движения, рано или поздно все окажутся во войне. Те, кто уже приобрел там места, будут нас там ждать. Ну а те, кто еще не купил там место, все в ваших руках. Ну на этом все. Я заканчиваю свое видео по проекту Легион и продолжаю дальше расставлять клонов. Всем спасибо за внимание. Кому видео понравилось и было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Иван Волков. Всем желаю успехов и больших заработков. До свидания.